Данная мантра посвящена правильной работе коры головного мозга и работе сознания. В тот момент, когда у человека происходит затуманивание сознания, он выпадает из окружающего мира, э, входит в состояние депрессии или если у человека есть проблемы с концентрацией сознания, есть мантра, которая возвращает его на место или возвращает его сознание на место, мантра, которая позволяет сосредоточиться, улучшает это сосредоточение, проясняет сознание и для исцеления этого сознания существует эта мантра, которую мы будем сегодня начитывать. Она звучит так: О мама за дри дри соха. И сейчас мы ее начитаем 108 раз. Ом мама за дри дри соха.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 мамазадри дресоха мама задри дресоху мама задри дресоху мама задри дресоха мама задри дресоха у мама задри дресоха мама задри дресоху мама задри дресоху мама задри дресоха у мама задри дресоху мама задри дресоха мама задри дресоха мама мама задри дресоху мама мама задри о мамаза дри сохо, мама задри дри сохо, о мамаза дри сохо, мама задри дри сохо, о мамаза дри сохо, о мамаза дри сохо, мама задри дри сохо, о мамаза дри сохо, о мамаза дри сохо, о мамаза дри сохо, мама дри сохо, дри сохо, мама задри дри сохо,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 Мама задри дри мама задри дри мама задри дри мама задри дри сохо, мама задри дри мама задри дри мама задри дри сохо, мама задри дри мама задри мама задри мама задри мама задри Сейчас я буду начитывать мантру, которая является защитной мантрой. Одна из самых знаменитых мантр, неполная мантра Ваджра Гуру, которая позволяет человеку получить защиту от высших сил, позволяет человеку избавиться от неприятностей, Рекомендую ее начитывать при всевозможных тяжбах, если вы должны деньги. Рекомендую эту мантру начитывать в случае, если у вас есть по, неприятным, по непонятным причинам отсутствия сна, а также вы не можете никаким образом отдать все свои долги, рекомендую начитывать мантру «Ваджрагуры». Звучит эта мантра вот так. «Ом Ахум Ваджрагуру Ситхи Хум». И начинаем ее начитывать 108 раз.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 Омахум, хум важа гуру подмастити хум, Омахум важа гуру, подмасити хум. Омахум важа гуру подмасити ху. Омахум важа гуру подмасити хум. Ома важа гуру подмасити хум. Омахум важа гуру, подмасити хум. Омахум важа гуру подмасити хум. Омахум ваджагуру подмаситихум, Омахум важа Гуру подмасити хум Омахум ваджагуру подмаситихум, Омахум, ваджагуру подмаситихум, Омахум ваджагуру, подмасити хум, Омахум, ваджагуру, подмасити хум, Омахум, важа гуру, подмасити хум, Омахум, ваджагуру, подмасити хум, омахум, важагуру, под маситихум, омахум, важа гуру под омахум, важа гуру, под Омахум важа гуру подмасити хум, о махум гуру подмасити хум, о махум гуру подмасити хум, о махум важа гуру подмасити Омахум важа гуру подмастити хум, Омахум важа гуру подмастити хум, Омахум важа гуру подмасити хум, Омахум важа гуру подмастити хум, Омахум важа гуру под маситиху, Омахум важа гуру подмасити хум, Омахум важа гуру под маситихум, Омахум важа гуру под маситихум, Омахум, важа гуру, под маситихум, Омахум важа гуру, под маситихум, Омахум важа гуру, под масити хум, Омахум важа гуру, под маситихум, Омахум, важа гуру, под масити омахум, важа гуру, под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 Омахум ва джагуру, подмастити Омахум ваджа гуру, подмасити Омахум важа гуру, подмасити Омахум важа гуру, подмасити Омахум важа гуру под Омахум важа гуру, подмасити Омахум ваджагуру под месситихум, Омахум ваджагуру под Омахум ваджагуру под месситихум, Омахум ваджагуру под Омахум ваджагуру под Омахум ваджагуру под Омахум ваджагуру под месситихум, Омахум ваджагуру под месситихум, Омахум ваджагуру под месситихум, Омахум ваджагуру под Омахум ваджагуру под месситихум, Омахум ваджагуру под Омахум ваджагуру под Омахум ваджагуру под Омахум важа гуру подмастити хум, Омахум важа гуру подмастиху, Омахум важа гуру подмасити Омахум ваджа гуру подмастити Омахум ваджа гуру подмасити Омахум важа гуру, подмастихум, Омахум ваджа гуру подма Омахум ваджа гуру подмастихум, Омахум важа гуру подма ситиху, Омаху, гуру подмастихум. Омахум в Джагуру подма Омахум важа гуру подмасити хум, О Махум в Джагуру подмасхим, О Махум Омахум важа гуру подмасити Омахум важа гуру подма Омахум в Джагуру подма ситиху, О Махум в Омахум ваджа гуру подмастиху. Омахум ваджа гуру под мастихум Омахум важа Гуру под Масситихум О Махум важа Гуру под Омахум важа Гуру под Мастиху, Омахум важа Гуру под Массихом, Омахум важа Гуру под массихум, Омахум ва Джагуру под массихом, Омахум важа гуру под Омахум важа гуру под Омахум важа гуру под Следующая мантра будет целиком посвящена проблемам, которые связаны с отдачей долгов. В случае, если человек не может вернуть свои долги. А также у него очень длительная тяжба, которая связана с судами. А также есть проблемы, которые связаны с нижней частью ног. А также связаны с позвоночником и связаны целиком с опорно-двигательным аппаратом. Я рекомендую читать именно вот эту мантру, которая, которая звучит так. Ом бура бува зула манани сваха. И эту мантру мы сегодня я сегодня прочитаю 108 раз. Ом бура и начинаем. Ом бура он бура була зула, умбура бува зула, умбура буво зула, монанісваха, онбура бува зула, мананіс ваха, умбура буво зула, мананісваха, онбура бува зула, умбура бува зула, мананісваха, онбура бува зула, умбура бува зула, мананісваха, онбура бува зула, умбура бува зула, мананісваха. Ом бура бува зулама на нисваха, ом бура бува зулама на нисваха, умбура бура бува зулама на нисваха, ом бура умбура зулама на нисваха, умбура бура бува зулама на нисваха, ом бура бува зулама на нисваха, ом бура на нисваха амбура бува зулома на нислаха омбура бува зулома на нислаха умбура бува зулома на нислаха омбура бува зулома на нислаха омбура бува зулома на нислаха умбура бува зулома нанесслаха омбура бува зулома на нислаха омбура бува зулома на нислаха омбура он бурабуа зула мананисваха, он бурабуа зула мананисваха, он бурабуа зула мананисваха, он бурабуа зула мананисваха, он бурабуа зула мананисваха, он бурабуа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 амбура бува зула мана не сваха. бува зула мана не сваха. Он бува бува бува бува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 злома нанесахам бурабова золома нанеслаам буробова золома нанеслаа бурабовазолома нанеслахам бурабуова золома нанесваам борабуова золома он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула мананисуха, он бурабуа зула он он буря бува зулама на нисваха. Он на нисваха. Ну что вы с этими телефонами? Ну существует мантра, которая позволяет сделать глаза здоровыми в случае, если зрение падает, если даль и близорукость присутствует в вашей жизни, я рекомендую читать мантру, которая полностью излечивает заболевания глаз, при этом помогает при конъюнктивитах, а также любых заболеваний воспалений глаз. Очень удобная мантра. Читать ее можно 108 раз в течение дня. Я рекомендую после начитывания этой мантры дуть на воду умывать глазики или пить такую водичку. А также я рекомендую эту мантру читать каждый день перед сном, в случае если у вас есть проблемы с глазиками. Таким образом вы поможете своим глазикам восстановиться. Эта мантра звучит так. Ом хэн пун пун соха. Ом хен пун пун соха. Ом om пун пун соха. Ом хен пун пун соха. Ом хен пун om Ом хен пун пун соха, Ом хен пун пун соха, Ом хен пун пун соха, Ом хен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 Om hen pun pun soho, om hen pun punsoho, om hen pun pun soha, omchen pun pun soho, omchen pun punsoha, om hen pun pun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 «Ом хен пун пун цоха, омхэн пун пун цоха, омхэн пун пун цоха, омхэн пун пун -соха. Ом хен пун пун -соха Капец, какая сложная мантра. Существует такая мантра, которая убирает у человека проблемы, связанные с проклятиями в вашу сторону. Существует целый тип заболеваний ног и заболеваний рук, когда ноги и руки выкручивают. Ребята, от чего же выкручивают руки и ноги? Потому что проклятия в вашу сторону могут звучать, чтобы тебе ноги выкрутило и чтобы тебе руки выкрутило. В курсе? И после этого у человека начинается по-настоящему выкручивание ножек и выкручивание ручек. Так вот, существует мантра, которая звучит приблизительно как мантра от проклятий, которые, действия которых целиком направлено на воздействие э, с целью поломать или изменить составляющие рук и ног. Эта мантра звучит часто очень, кстати. Во время того, когда человек читает эту мантру, у него проходят болезни рук и ног. Представляете, как ни странно но это очень хорошо помогает при заболеваниях рук и ног Эта мантра звучит так под лама под соха вот такая короткая и давайте мы ее начитаем 108 раз под лама подоха под лама подоха под лама подоха под лама подоха под лама под лама подсоха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 падла ма пад цоха падла ма пад цоха падла ма пад цоха падла ма пад цоха падла ма пад цоха падла ма пад падла ма падла ма пад падла ма пад падла ма пад падла ма пад падла ма пад падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма падла ма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 когда человеку снятся плохие сны, считается, что через сны может произойти негативное влияние на всю жизнь этого человека. Именно поэтому часто во время того, когда снятся очень длительное время негативные сны, считается, что это является предвестником очень тяжелого заболевания или какой-то ситуации негативной в течение жизни или предвестником каких-то катаклизмов или коллапсов. Для того, чтобы этого не происходило и сны все-таки снились красочные, живописные и нужные, существует мантра, которая называется мантра хороших снов. Эта мантра звучит так: ом залая сваха. Поэтому мы сегодня ее попробуем начитать 108 раз на четках. Ом залая сваха, ом, ом залая сваха, ом залая сваха, ом залая сваха, ом залая суха, ом залая суха, ом залая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 Om z'le Sha, om z lesar, <tries> om z'le Sha, om zelle Sah, om z'le Sha, om zale Sha, om z lesha, om zale Sha, om Om the Less A, Om Z Lesha, Om the Less ha, om Zalesha. Om the Lesha, om the Lesha, om Z Less ha, om Z Lessaha, om the Lesha, om Z Lessar, Om Zalesha, Om Z Lessar, Om Zalesha, Om Z Lessar, Om Z Les Om Z Lessar, Om Z Lesar, Om Z Lessar, Om Z Lessar, Om Z Less Om the Lessar, Om Z Less Om the Lessar, Om Z Less Ha. Oom the Om Z Less Hom the Lessar, Om Z Lessar. Ум Следующая мантра посвящена. Удлинению жизни. Считается, что если читать данную мантру, которую я сейчас дам человеку, этот человек будет 365 дней читать, то если он ее начитает каждый день по 108 раз, то его жизнь удлиняется за один год на 10 лет. А эта мантра, она называлась мантрой золотого сечения жизни, или мантрой, которая давалась человеку в случае, если он проводил определенный обряд. Считалось, чтобы получить эту мантру, человек должен был 365 дней не мыться. И только после этого ему давали эту мантру. Таким образом, он, смывая из себя грязь, которую накопил 365 дней, позволял себе очиститься, и эта мантра символизировала его полное очищение от тех клеш жизни, которые были у него на протяжении жизни. В наших условиях, естественно, не мыться 365 дней не получится, потому что иногда бывает жарко а также мы находимся в социуме, я понимаю, этих людей, они находились в горах, не очень, наверное, сильно потели, а также одежда толстая, которую они носили, наверное, не очень воняла, а также не очень там э, хорошо вентилировалась, поэтому для нас мы упускаем все-таки эти 365 дней не мыться, тем не менее, мантра такая существует, она считалась в свое время достаточно закрытой мантрой для обыкновенных людей, хотя она читается с легкостью, потому что она очень короткая. Мантра звучит так «Ом соха» и конец. То есть эту мантру мы начитаем сегодня 108 раз. Считается, что если человек читает мантру «Ом бурем соха», на протяжении всего лишь одного года каждый день один круг четок 108 раз, то на протяжении одного года он увеличивает свою жизнь на 10 лет. Если человек читает 10 лет подряд эту мантру, то следующие 100 лет он однозначно и 100% проживет. А если читать всю жизнь? Ну да, ну да. Тайная мантра вечной жизни, вот она. Попробуем? Rằnghip. Вдруг Поэтому тайна удлинения жизни раскрыта. Читаем мантру 108 раз. Делаем это вместе со мной. Ом соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха, соха. On burrem soha, onbrem soha, omburem soha, omburim soha, omburem soha, omburim soha, ombrem soha, omborem soha, omburem soha, onburem soha, ombrem soha, omburim soha, On Burrem Soha, on Burim soha, on Buriram Soha, on Burim Soha, Burim Soha Omburem soha, omburem soha, ombrem soha, omburem soha, omburem soha, omburem soha, omburem soha, omburem soha, omburem soha, ombrem soha, ombrem soha, omburim soha, omburem soha, omburim soha, omburem soha Omberemsga, om hemsga, om hemsga, om hems, <laughs> om hemsga, om hemsga, om hemsga, om hems, <laughs> oms, om hemsga, om hemsga, om hemsga, om hemsga, om hem soga, om hem soga, om hemsga.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 Я помолодел.